Yeah. Um. Понедельник, День Чудовищ. Давненько мы с вами не собирались вот, по понедельникам и не обсуждали какого-нибудь дындышного, ну или хотя бы фэнтезийного монстра. Сегодняшняя тема Огры. Откуда взялось само слово Огр? Во-первых, от того же Оркуса, что и Орки. Оркус Орки. Это у Оркус, это у этрусков был такой бог смерти, которому он был задолго еще до всяких там Аидов и Плутонов. А во-вторых, от библейского персонажа, великана, точнее Рафайма, последнего Рафайма по э, имени Ог, Кто удивлен тем, что в Библии есть великаны, идите читайте, там вообще как бы много бестиарных антагонистов было. Э, как Оркус и Ог нашли друг друга, меня не спрашиваете, Возможно, им помог фракийский правитель или э, бог, как его там, кто он там был, Оагрос. Тут как бы мнения разделились. Версий много, все они допустимые, но крайне бездоказательные. С 12 века слово используется во французских балладах, с 17 утвердилось именно в нашем понимании, ну плюс-минус, ну, то да. есть как бы вот такой вот образ глупого великана-людоеда. И э, за это как минимум часть ответственности лежит на Шарле Перро, хорошо всем знакомым. Вот, ну вот как бы такой вот глупый великан-людоед, в общем-то, этим уже э, все сказано. Огров можно обмануть, они невнимательны, недальновидны, иногда вообще заметно тупы. Они вообще часто в сказках как бы на великанов так клевещут. Огры похищают и жрут детей. Иногда для разнообразия они похищают и воспитывают чужих детей, которые тоже вырастают людоедами. Возможно это как бы субверсия была олдскульная, которая случилась еще на несколько веков раньше, чем слово вообще такое выдумали, субверсии. Рост сказочных огров был э, от человеческого до, э, ну и там, выше. То есть, я в какой-то момент э, крайне был удивлен тому, что синяя борода, скажем, считается огром. В детстве я его считал, ну, просто как бы, ну, мужик и мужик, да, какой-то маньяк такой, да, с уклоном в домашнее насилие. Чаще огров все-таки немножко повыше, ну, метров где-то до пяти, так, если на глаз э, плюс-минус э, глядеть. Хотя художники как бы что хотят, то и делают, но то они и художники. Некоторые огры живут дикой жизнью, грызут кости по пещерам и заворачиваются в шкуры, а другие захватывают замки и опять-таки, вот как, как синяя борода, носят пышные камзолы, дублеты, сюрко и чуть ли не шаперон. И иногда, не часто, но тоже бывало, что огры могли обращаться в животных, ради того, чтобы застать кого-то врасплох, но... Э как бы, вы же понимаете, что сюжетно это происходит ради того, чтобы потом можно было хитростью заставить их вот там мышкой стать и скормить э, тут же коту. Сказки вообще, как бы, надо читать осторожно. Это хорошие, осколочные сведения о том как плюс-минус вот считали люди, что там как должно быть, выстраивать там таймлайны или делать еще что-то такое, там бесполезно, потому что все эти сказки такие, что э, вот сейчас ее вот так расскажут, а в иной раз эдак. И точно э, сказать, что вот... Сначала Илья Муромец Соловей-разбойника схватил, а потом уже Змея Горыныча победил. Ну или наоборот. Это как бы это утверждение сродни тому, что Вовочке сначала папа сказал взглянув в дневник, ах ты гад, еще и поешь, а уже позже тот э, подал значит, на родителей в суд за оскорбление чувств веровавших, когда узнал, что Деда Мороза не существует. Это бессмысленно. Даже если получится найти какие-то аргументы в ту или иную сторону, это просто бессмысленно. Вот так же у нас как бы и с уграми. То есть э, один раз э, этого персонажа Ограм назовут, другой раз Людоедом переведут, а потом вообще как бы Великаном. В Подземельях же и Драконах у нас как бы есть отдельное слово и отдельная группа существ, которая к этому относится. Вот эти угры они изначально у нас Великанами не являлись. В нулевой версии вообще про них как бы нет э, ни слова. Кроме того, что они есть и ну, в табличке они там подчеркнуты. Это значит, что угры бывают хаотичными, а бывают и нейтральными. Почему там ни слова? Потому что в Кольчуге надо искать. В Кольчуге там это такие псевдовеликаны, которые считаются за шестерых. То есть, как бы, в половину, в половину меньше великана. Они видят в темноте, так же, как и остальные великаны, но не имеют метательного оружия. То есть, это какая, такая вот, как бы, ситуационно усиленная версия орков, которым, как бы, надо подойти поближе, но влетает от них сильнее. Вот и все. В первой ДНД э, у меня тут подготовлена сразу уже такая цивильная версия, но, тем не менее вот, в первой ДНД они были одной из э, разновидностей часто используемых монстров, четвертым э, хитдайсом, э, с шестым интеллектом, э, то есть как бы не все так уж плохо, как могло бы быть и ростом 2,5-3 метра то есть 8-10 футов э, даже более того, написано черным вот по начавшему желтеть белому, что угры э, с высоким интеллектом могут даже в кастеры податься, в кастеры вот так, это были э, первые непродвинутые. Первые продвинутые подземелья и э, драконы, э, из которых как раз вот в пятницу я э, картинку выкладывал. Вот она. Э, дают нам уже гораздо более сочное и полезное описание. Это не просто какие-то там монстры с дубинами, которые могут бить, могут не бить, а это жадные монстры, которые до того охотятся за сокровищ, что другие орки, там гноли или просто злые жрецы Тогда вообще как бы злых жрецов везде повсюду бродило, видимо-невидимо. Вот. Другие эти, они могут их легко увлечь обещаниями сокровища, которое можно будет у кого-то отнять. Также они держат рабов, видимо, для обычных каких-то домашних дел, ну и как дополнительный запас еды. Но очень любят половинчиков, дворфов и эльфов. И вот так как те для них такие уж особо вкусные, то те идут сразу в суп без всякого рабства, извините. Забавный, кстати, момент. Угры темнокожие. От черно-коричневого до мертвечинно желтушного цвета. И иногда болезненно-фиолетовый. Это гигаксовые такие описания, я не тебя добавляю, я так, я, так, я так не умею. И все они бугристые от темных бородавок. И волосы у них от и сине черных до тусклых темно-зеленых. И зубы черные, и когти янтарные. Вот для чего нужно читать старые ролевые книги. Вот для чего. Фиолетовых чернозубых огров вам кто еще покажет? С зелеными волосами, с пурпурными глазами и белыми зрачками. А вот так вот. вот так. Это не единичный случай тут отнюдь. И во вторую версию по и дракона» все эти детали поехали почти без изменений. Там формат был немного другой, просто факты сгруппированы немножко иначе. Где у меня вторая? О, я даже не достал. Вот он. Наизусть помню. Вот, это вторая, ну это одна из, одна из версий второй, эм, вторых продвинутых по Demeliter Вот. Там, значит, есть уже строгий формат. Каждый, каждый монстр именно в этом и только в этом формате рассказывается. вот. И здесь просто как бы немножко по-другому факты пошли в другой последовательности. Главное изменение, что в первом Адынды интеллект Огра был низкий. То есть, по описанию это 5-7. То есть, это ниже, чем у орков чем у Гнолли, чем даже у, извините, у Тьюгов. И наравне с совыми медведями, мантикорами и обезьянами. В двушки все-таки подняли до 8, а 8 это уже как бы по, по меркам второй версии правил. Ну, как бы это вот соседка Мунир Дядя Вася. С иллюстрациями, кстати, Огром очень и очень не повезло. Вот в первом была, напрасно я уже отложил, в первом была картинка Сазерланда. То есть, как бы, ну, более-менее ничего, вот она, э, более-менее ничего. Но, как бы, э, ну, уже в книжке, в которой есть там э, и Трампир, и Том Уэм, уже, как бы, Сазерланд вас, ваш не очень тащит. В двушке, сейчас все-таки вам открою, там, как бы, вездесущие гитерлицы. Ну, что вам сказать, то есть, э, с, при всей моей любви к этой книжке, я именно к Детерлице, я отношусь э, довольно прохладно. Но именно здесь он, э, как бы, не очень угадал. Вот он, этот Огр, 272-я страница, вот он. Вот. Ну, и там, это огр вот он, про которого мы как-нибудь в следующий раз... Вот. и этот Огр, ну, я не знаю, как бы он, ну, слишком он получился каким-то тощим, ну, не работает вот эта щетина какая-то пьяная, завязочки с шапки свисающие, или это пейсы у него, или что это, я не знаю, ну, вот это вот все, оно, ну, как-то не работает. В тройке постарался и подписался, э, э, где у меня тройка, это не тройка, это четверка. Вот. В тройке там подписался э, этим самым э, кослявым рыбным скелетом, э, это подписался Скотт Фишер. Э, э, если вы не знаете, кто такой Скотт Фишер, то открывайте Бехолдера там. Где у нас тут Бехолдер? И вы сразу поймете, кто это такой. Бехолдер. Это кентавр, значит чуть раньше. Бехолдер, вот он. Вот, это вот Скотт Фишер. И, как бы, он постарался хорошо, то есть, ну, нормальная, хорошая картинка сделана. Вот, уже существенно получше, много, много хороших деталей. Но, как бы, опять вот эта вот поза на корточках такая, и общая вот эта вот жилистость, они остались. В пути искателя. отдельно подготовил он Путиискателя, вот он. Это Эндрю Хоу, то есть у него бывают вообще как бы удачные вещи, но здесь он... Я не знаю, он выдавливает из себя по капле, уж не знаю, либо Рейнольдса, либо Олсопа. И ни то, ни другое делать не надо, и это совершенно не, не для подражания примеры. Как бы худоба уже пропала, уже, уже хорошо, уже тут как бы ничего не скажешь, но стало все просто такое одного калибра, нога, рука плечо, голова, какая разница. Все одинакового размера. Вот в четверке там у нас как бы... Кто у нас тут в четверке? СВ это Сэм Вуд. Сэм Вуд. Вот. Но как бы Сэм Вуд это вообще такой довольно дельный иллюстратор, у него очень много хороших вещей получалось, но как бы... То есть у него должно было получиться, но как-то не получилось. Я не знаю. То есть нарисовано как будто на на, спор, на скорость он это делал. И тут как бы непонятные какие-то детали. Это что у него? Гайка на, на ленточке с дубины свисает или, или что? Какой-то потом домороченный Math Skills вычистил зачем-то фон. И вляпал вот так вот как бы вот издалека, гляньте, да, как бы вляпал бессильно на полстраницы, без обтекания, без каких-то мыслей о дизайне страницы, вообще без ничего. Ну, по возможности избегайте этого. И хотя вот по сравнению со всеми остальными, версия Сэма Вуда как бы еще более-менее ничего, Марку Бему, молодому иллюстратору из Epic Games, удалось для пятерки сделать, наконец, все правильно. И желтушный цвет, и черные когти, и наглый рык, и портянки, запах которых чуешь вот сходящим со страницы. И несколько забавных деталей есть, вроде украшения на шею из чьей-то латной перчатки. Ну, там зеленая клякса вместо фона получилась, но это как бы это такой ляп, нет, не ляп, художественный подход к дизайну, который сейчас в пятерке весьма любят. Но с этим как бы можно жить. Вообще как бы Огр замечательный там. Ладно, возвращаемся к угам ранних версий. Значит, в, в тройке, снова возьмем тройку. Где она тут у меня? Снова пошла вниз. Вот. Э, в тройке у нас как бы э, менять особенно описание не стали. Э, ну и это, это и правильно, потому что если есть рабочий концепт, ломать его не надо. Угры жадные, ленивые и способны только на то, чтобы что-нибудь сломать или от этого убежать. Интеллект у них отступил на э, шестерку, вот, и э, для, для тройки это как бы уже весьма и весьма немного. В четверке они описываются легендарно тупыми, знающими только несколько э, слов, это уже как бы это не Шрек такой, это, это Халк, извините, э, причем такой, которому никогда не стать профессором. Они жадные. Тупые, жестокие, прожорливые, кровожадные. Но их легко подкупить жратвой и обещанием. Игромеханические, кстати, в четверке они пытались. То есть, там много есть э, разновидностей, но получилось, ну не знаю, как-то как беспомощно получилось. Разве что у Скирмиша там какие-то э, какие проблески в игромеханике есть. В пятерке получился весьма неплохой Огр. И особенно, если внимательно вчитаться в текст. То есть, они уже... Не просто там вот абстрактно кровожадные, а их легко ввести в ярость. То есть оно такое тупое, и оно, оно начинает крушить все вокруг, э, э, э, все э, и вся вокруг, если его там как бы довести, или э, ему покажется, что его кто-то доводит. То есть они тупые настолько, что не просто плохо там считают, или не знают длинных слов, а активно стараются сломать все, в чем не могут разобраться. Они не просто прожорливы, они жрут всех своих противников, и потом любят из останков делать себе одежду и украшения. И безо всяких там тонкостей, то есть имеется в виду не выделанная кожаная куртка, а свежесодранная эльфийская шкура, намотанная на ногу в виде портянки. Огры-пятерки не просто жадные, они любят собирать всякую попавшуюся под руку фигню от сгнившего сыра до мятых шлемов, не очень разбираясь в ценности хм, экспонатов. В этом описании есть все, что нам нужно. Да, это монстр не того уровня проработки, как, не знаю, дракон или вампир или что-нибудь еще такое. Ну а что вы хотели? Это концепция тупого, легендарно тупого великана-людоеда. Мы с нее начали и ей же закончим. Я не вижу, что тут можно еще добавить, и не знаю, зачем это делать. Концепция уже работает, все с ней уже хорошо. Да, она простая, но не, всем, не все концепции должны быть э, э, какими-то э, особыми. В этом смысле. Э, пути искателя является таким, как бы, неким отступлением небольшим в сторону, но они пытались сделать... Этакую реалистифицированную версию Огра, описав кровосмесителями их и труположцами, которые живут семьями, что как бы после такого введения получается уже не самый положительный смысл. И там, где они живут, все безрадостно, все плохо, опасно, кровопролитно и так далее. Опять-таки, ну вот не знаю, ну кроме чернухи, ладно, что это описание нам дает, как... Его нам с пользой за игровым столом вот сесть и использовать. Ну понятно, да, что если кто-то в, в плен попадает к ним, то надо быстро вызволять. Но мы это и так знали. Зверство как бы подробнее описывает. Ну такое, не знаю. Ну не ну не добавляет такой овер ничего к тому, что у нас и так было. Ну вот не добавляет и все. Во втором пути искателей они эту тему с трупами и инцестом значительно прикрутили и добавили несколько действительно полезных деталей, вроде особого оружия, там, в виде такого гигантского багра. Или слов о том, что угры настолько прожорливы, что некоторые э, на них охотники ходят с заточенными щитами, и те сами себе на погибель начинают грызть смертельно опасную кромку. Ну, как бы, понимаете, уже, уже что-то такое есть, уже как бы можно, можно из этого что-то такое выжать, какую-то хорошую хорошую квенту кому-то, или байку, или, или кусок модуля даже, ну что-то уже вот в этом есть. Ладно, пора бы уже как бы закругляться, судя по потому что <coughs> глубокая ночь, но эм, можно сказать еще об Ограх очень и очень много. Можно точечно вспомнить там Костегрыза или Златозуба, можно вспомнить и рассказать про связь Огров с динозаврами, про Энеко и про прочих каких-то угроподобных э, э, существ. И может мы так и сделаем, может и скажем как-нибудь. Меня зовут Радагаст, если понравилось, увидимся еще.